Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Илья Декс, сегодня мы с Дудлером и опять от его лица. Давай смотреть, что получилось, ставь лайки, если понравится, погнали. нахуй мне ваш шлем. Тебе в лицо? О, ты меня целуешь, спасибо. А потом вот так делаю. А я не видел, я уже ушел, я готов к я тебе там дрочил. Дрочил? Дрочил себе, тебе на лицо. Добро пожаловать, дамы и господа, с вами Декс и Дудлер. Всем привет. Наконец-то он это сказал. Сегодня опять монтажик от него и мы проходим изи гоноч. Новая рубрика, кстати, Изи гоночки, подборочка нескольких легких гонок. Чисто. Спасибо, спасибо, пожалуйста. Пожалуйста. смотри, я предлагаю так. Толкаться здесь можно. Можно, можно. Более, я тоже уже приехал. Да, а это нет. легенькие гоночки тут б... ничего сложного быть не должно. А здесь да, здесь как бы толкаться, я и так сам прекрасно падаю без твоей толканины. Отлично, отлично. Блять, фонари. Но, ты... Да, да, да, фонари. Но ты говоришь толкаться можно, толкаться можно. Можно, можно, можно, можно, можно. Я мои самые любимые жордочки. Ой, они широкие, чувак. Смотри, я в них упал классно. Вот. Заставился? Можно? А куда? Поехали. Посмотри на меня. Я пошел отсюда. Да, запись, в общем, опять идет с его лица. От его лица. А, блядь! Нет, это легкий элемент, но я что-то куплю. Да. Я очень спешу, просто. Надо расслабиться, надо поехать. Ура. Не переживай. Ты еще нагонишь свое. для здесь в райдик а, а, ой ой ой никаких, никаких вал Помоги, никаких пожалуйста Поди... посмотри на что нужно сделать По... посмотри на 2 секунды две секунды все, я короче, перевернулся я пошел. а все смотри а перевернуть а... не вижу ну и все, значит, а я здесь... пошел. Давай, давай. Мне кажется, просто нужно было легко запрыгнуть. А я немножко с разгона взялся и перелетел. А, а вон а я его. тебя вижу. А я тут перелетел, Привет. Я перелетел. Я перелетел. Все нормально. Перелетел. Заедешь? Куда я? Он заехал, он заехал. А ладно. Я полетел. Блять. Ты видел, я над тобой пролетал Блять. там красивенько? Блять! Да-да! Лох! там надо оп, оп. едем едем О, у нас тут сейчас будет блять а ты вылетел. опять забыл то я в прошлый раз не вылетал а, понял. я не знал что не, я может. уже вылетал мне уже хватит я понял а сколько можно тут легко тут вообще это easy check easy конка easy классик классик классик не, ну машина интересная. А, поворотливая. А, она классная вообще. Все говорят, что она классная. Лучше, чем этот мотоцикл. Мотоцикл? Мотоцикл. Я, я не опять умею... не долечу, да? Я, ну... я не умею кататься <coughs> на мотоцикле. Вот. Что у меня? У меня развороты и проблема? И -и. Мотоциклы. А, тут мотоцикл будет. Да, да, так что... А, это ну хорошо. да еще догонит ну, перегонишь. Разгонщик. и блять да, ну, надеюсь там будет глайд. Да нет это с первого раза проходит вообще у нормальных людей. А у ага ага я тебя понял я а просто хотел за live хачить или да что нет я просто очень сильно разгон беру я на нем стартую а, и он у ух за... а здесь богает а а я думал ты у меня богаешься ну ладно а, я ага, упал. я там же упал. Но, но чек взял. Сука, сука, хорошо. Ой. Ладно, ладно. Маленькая скорость для глайда просто еще. Я бы загладил, я умею. Ага, тут бустер. Я возле чека упал опять. Бустер? Да. Я думал, он меня зашвернет. А здесь нужно на разгоне проходить. А я так уже и А ну, я побоялся. Опа! Есть! Есть, есть, есть. А, мм. -а делать нельзя. Куси? Ну, это опасно на мотоцикле делать пуси. Ну почему? Я упаду, и ты упадешь. О! Здравствуй. Здорово. Там прикольный элемент. Да. Я буду за тобой Давай. повторять. А что здесь нужно сделать? а Прыгай вниз! <к giving> не получилось. Есть, так, есть моментик. <соц〆> <соц <évidemment> моментик был. А, блядь! Чему я спешу? Объясни мне. А потому что ты хочешь от меня уехать? Да, <соц> да, потому что ты делаешь больный куси. Мне это, это не нравится. Я этого не люблю не-не-не-не-не-не надо только не в покупку есть я опять не долетаю догоняйте 5 раз не долетаю а тут куда я думаю наверх чек там видно ну если чек там значит нам туда угу угу все верно так тут нужно вниз на среднем разгоне вот конец Пустьер наебал. Ты бы видел, что я только что сделал. А вот нужно записывать? А нет, не буду. Мне место нет, не хочу. Пряк просто такой ждет, знаешь? Пряк чисто ждет. Так, здесь что? Классно. А, а, а, ммм, класс. Пряк. Как оно богает? Я еще не дошел там, где богает, но уже подтверждаю, что оно богает. Это.. Я испытываю сложности на своем жизненном пути. Я испытываю сложности, не могу туда дойти. Как тебе? Что здесь дальше А я вот думаю, нужно вот так вот сделать. Лоу, реально. А, нет! Здесь что-то другое. ай яй яй яй я я увидел! А? Да, я понял, а, кое-что увидел. увидел. Ты тоже? Да. Ты тоже Я увидел, я буду за тобой следить. Хорошо. А куда я? Вылетаю. Тоже? Я тоже. Я уже задумываюсь идти с задницей. Из с задницей. Да. Плохие слова. Вырывается наружу которых я закрякиваю? Да не. Ладно, я возле чека упал. Классно, есть шансики. Шансик был. А че ты упал? Перевернулся? Не-не, там увидишь. сильно газа дал, сильно газа дал. Да. оп оп оп оп оп оп оп оп Уже прошел, да? Уже на машинке. Естественно. На... Все, Изи. нет, все, я пошел. Я пошел. Давай. Пока всем, всем удачи, хорошего вечера. Пока-пока. Жестко. а уже вылететь Как красиво Почему? Ну, я в тебе в гости схожу. И отсюда нахер? Я и так пройти не могу. <свист> а, не долетел. Э. Лох, лох, лох. <свист> Там Кстати. под видосом должны были писать Владик Лох, или, а... или Хочу Рому. Вот. Если Владик хочет, значит все хотят. Я там выбор предоставил людям, и мы в одном видосе говорили о том, что писать либо Владик Лох, либо Хочу Рому. В итоге под тем видосом больше всего написано Хочу Рому, но Владик Лох. Вот. А почему так сложно ехать по стрелочкам? Почему так сложно мне проехать от Это точно изи? Это изи, понимаешь? Это изи, изи. Уже в 9 минут изи, да? Филток, ну, это изи для нормального человека, ну ты приворучивай типа меня. И меня тоже. Тебе там вообще изи. Изи. Я сейчас тебя догоню, Я сейчас с первого раза пройду, чекай только не кусайся. Давай, давай. я какой кус я тут с этого бультера прыгаю и улетаю ой этот поворотик поворотик конечно неприятный поворотик раз в жизни прошел и тот нельзя ой какие неприятные стрелочки куда ты поехал Вперед. А -а. В могилу. А, да, кстати, я стрелял, опять ты Давайте, молодой <просил> человек, догоняйте. Ну, да. Блять! Вот это вот наебалово. Ничего, конечно, я, я, я тебе рассказывать не буду. Я возвращаюсь к тебе возможно а возможно нет я не хочу. Ну, ладно, возвращаюсь. Угу. огурцы они такие Но я подтвердил огурца Слушай, я тебя не понимал на этих стрелочках а сейчас как понял вот ага, там еще будет поворот я, видел. я, я по контейнерам Опа! Ой, какой Опа. это не изи вообще. Это изи на изи. Тут если тачку ровно выровнять, будет все изи. Но она же не равняется. Ну вот. Чего? Надо медленно. Медленно, она медленно падает. Ой. Ой-ой-ой. Яду ой, ой. по деревяшкам. слуха пиздец. Ой, если ты не можешь пройти, это не означает, что это не весело. Это весело. Ой, это не весело, потому что я пройти не могу. Вот так. Мне означает. А Может быть, весело, а не весело. Они, блять карты. Что он с нас А кстати, плова. А почему так быстро? А зачем я вышел? Надо было ехать. А чек там. А. -а, -а, -а, -а интересно. Пойдем, как автор задумал. Да, да, молодец. Молодец. Я первую спилочку прошел два раза знаешь. Умница какой. Воу, что это было? У меня колесо пропало только что. Такс, я вижу финиш а как же ты? А где он? Я его не вижу. Я на стрелочках ебусь. Понимаю, не осуждаю. А, он там. Это типа нужно. А, тут до финиша еще нужно проехать. финишируй, финишируй. Финишировать? Да. А вот Ш... мне интересно, я смогу взять финишировать? Смонтируешь. Возьму разгон побольше плечу классно я упал в последней стрелочки. это боль Я не гонюсь за регалий ай-яй-яй-яй вот человек девушка по пляжу бегает. без не стоит не стоит приглашаю у нее только и какая быстрая а я же квадроцикл возьму нихуя себе а по песку тут блядь, сложно бегать подожди я про я бы не хоплю а, на сука, все нахуй, захожу в гон. Интересная жизнь у тебя. А это я GTA еще даже не играл. Итак, это вторая карта от того же самого разработчика. У нее побольше процентов, тебе должно быть попроще. Понял, спасибо. Будем знать. Ты едешь первый в этот раз. Что? Что первый, так первый. Едь Ты не первый. И меня бил, бил, бил, бил, бил. Ислам упал. Ну, есть моментик. Ну все. Ляй, это такая неуправляемая бандура, прикольная. Тебе тебе прикольно? Тебе прикольно, блин. Потому что Бандура большая после Иси, это вообще такое интересное дерьмо, чувак. Ну, после Иси, возможно. Это как две Иси. А, три, я бы сказал. М -м. Да, на такой машине бы на пикничок съездить. А куда? На пикничок. А? Да. На шашлендос. А, здесь типа... Как тут? Это... Чего тут? Кого тут? Очень надо ой, медленно ой, ой. и аккуратно. Ну давай. А? а меня, а меня, а меня! А у меня камера сломалась. <troll kaufen> Не, контейнер вообще такой контейнер прикольный. Контейн. Контейн. Хорошая машина. Что такое? Что, что, что случилось? Я тут перевернулся немножко. Выпало смеха Вижу тебя. Блять, ну чекпоин, ну чекпоинт он рядом. Возьми чекпоин. Перелетел? Возьми. Нет? Перелетел. Все Дел? заново, все заново. Ну вот я так и думал, что ты перелетишь. Решил не говорить. Я это притормозил сильно поверил в себя да. оп. Оп, вот это оп, ты оп, когда оп, впереди оп. едешь у меня начинается вот такое вот а, понятно быстрее догнать обогнать надо а как-то первый едешь или тихо спокойно не спеша Но мне пока попроще чем прошлое не ну с... да. не это тонкая господи боже мой а что ладно хочешь? мне повезло Ой, ой, ой. Нафига я, блядь. Э, я на сосочек упал. О, покажишь Я его лизну. Нет. Нет. Нет. Мой, мой сосочек. Ну, да, сосочек. Лежать, лежать на чужих сосках. И лежать, и лежать. Да. Блять! Что за сосок? Ааа, да, а, да. я понял. Сосок. Знал уже? Сосавчик. Да, сейчас я пузиком черкану его. Я там это сломал, если что, а, оградку, так что тебе должно быть легче проект там <с judgement> очень сильно мешало. Уф! Это что такое там? Это интересно. Я жду тебя. Еду. Еду. Еду. А -а -а -а. Да -я, -я. Okay. Я не могу по этим заборам поехать проклятым. И Вообще приколямба. Нравится, нравится, да? А да, можно мне посмотреть? Понравится. Нет, не советую. Пожалуйста. Я не хочу сосок. О! Там сосок, он типа. Все, прошел, прошел, прошел, прошел. Блядь, охуенно. Охуенно. Я прилип к стене. Да. Нет! У меня есть шанс. Ни хина не сломал забор. Он у меня есть. Я сломал себе забор. А, ты прям тебе должен... ряд, рядышком. А, да. я, я на Я там чеке. упал в самом верху. Ага, ага. А я что? Вниз тянет, да? А? Вниз тянет. М -м, она прилипла у меня к э, этим к шинам. Понял? саться нельзя. Или прилипнешь нахер. Здорово. Привет. Здорово. Привет. Здорово. Ой, а это что-то очень сложное. ая я а -а -а. А -а -а. Очень Ой. обидная хуйня. Ой. Поехали. А, это обидная хуйня, чувак. Тоже со мной? Да? да? Тоже упал? Там же где я. Нет-нет-нет-нет, я занесся. А, зансся, понял. Занесся, когда вниз съехал. Так, я понимаю, я, я это еду, проблема. Я еду. А как, ты, а как ты там спускался вниз? Тормозил? Да, тормозил просто. А нажми на C. А, английскую. Я сейчас на русскую нажми а C. Я и так на нее постоянно нажимаю. Это же W. А! А! Прошел. хорошо. Мне бы научиться спускаться вниз. Прошел. Прям приехал. Ты тут меня догонишь, чувак? Там был Да еб! Дайте перелез, пожалуйста. Я не могу так жить. И пожалуйста с моего чекпоинта. Чек Опоздал. Не, вот в эту, вот в эту мне. Ну, не увози. Да, сейчас твоего. Я со своего чекпоинта прекрасно переспавниваю. Mm -hmm. Давай. Меняться. Меняться! Значит, вот тут, давай, открывай! Да. Савки! А что если я спрыгну на ту дорогу и поеду по ней наверх? Ну, тут на контейнере WarLight надо проходить. WorldLife? World World Life? Понял. Вот теперь я стараюсь спешить и падаю. Понимаю тебя. Я прошел WorldRight. Все, жду тебя. Красава. Ждешь? Я и не ждал, да, но я тебя жду. Ну ты можешь подождать меня на финиш. А вдруг потом я тебя не буду ждать. Не, я смотрю за тобой. Красиво, едешь. А что ты тормозить, что здесь надо делать? Смотри, на бустерах влево берись, максимально лево, и как только тебя бустит, тормози нахуй сразу. А, блядь! О, курва! И аккуратненько здесь проходишь. Я по верху поеду, можно? Да, да, да, да. Уи! Всё, красавчик, прошёл. Иначе тебе догонишь. Давайте. Да, тут, О, тут такой, такой вредный... Как? Это, ветряк, ветряк, да, да. да. А, что? Ужасно вредный. Да, мне... контейнер тормозит практически по вертикали, чувак, если что. А, понял. Так, если я, по идее, что? вижу. Ага. А, там ты просто смотри, он справа-слева открывается. Ух, нихуя, я себе машину съвкушала. Да. У меня такое было. Было прикольно, было интересно. Какой противник. Подождать тебя? Таня, иди, иди. Уйду. Или едь. Догонишь. Не-не, я пошел. В машине ты меня быстро догонишь. Я тут зверя выбрал. хорошо. я не могу тайминги словить. А, ты, короче, перереспавниваешься. И когда он открывается слева, ты видишь, что, значит, сейчас через полкружка оно откроется справа. Ну, я знаю, я наблюдаю, ехать. наблюдаю, наблюдаю за этим, да. А, Есть только с респавна лучше ехать, потому что у тебя не хватит скорости на этом. Mm -hmm. О, второй круг. Классно. Блять. Второй круг. А, второй круг. Не, не не этого нам не надо. Ну, очень можно. То... Там... конченый ветряк. Вот тебе понравится второй круг из чекпоинтов то же самое пройти а нет здесь чекпоинт близко все нормально я, уже испугался. я буду тут крутиться себе рано или поздно выведу да да не ну тут не переживай тут не строй круг тут на ballrade надо будет выезжать есть наконец-то садчейк прошел нет вот еще а... сейчас улечу нахуй с райда а там дальше волрайд из чекпоинта Уемно. При сам, конечно. Ого! Спасибо тебе бустер. Ну я прошел. Был лишний. Так, что тут надо делать? Тормозить и поворачивать. Улетел а Очень лишний бустер, чувак. И поймешь где, если ты приедешь. Нет, нет, нет, нет, нет. А тут посередине нужно или нет? Допустим. Середине проехал, да. Главное тормозить, вовремя. Так, хорошо. Дальше. Просто -у -у. До... по катушке. Катушки. Ух, до вулрайда иду. а я на вулрайде. Я едем, едем. О, прошел вулрайд. Даже переспавнюсь, это не зазорно. Ты всегда на шаг впереди меня, на да? Это понимаю. Ну по сути. ты меня догоняешь, понимаешь? Ты меня догоняешь. Хорошо. <свист> а вот уже я, вот уже ты. А, классно, блять. <свист> <свист> Опять обратно ехать подниматься? Я так не люблю а, подниматься. да, только без чекпоинтов только без чего класс а теперь типа, я ja, уже yeah. научился <�ane> да все это делать а ah, да да ну я реально с первого раза это проехал а что если сказать что нет они посмеются и скажут да и все они вообще эти мифические они классный элемент вот этот мне нравится вот тут я застрял надолго можно мне волрать пожалуйста Волрайдике? Хочу да, хочу волрайдик. А, а ты я... уже на Нет. А я тебе вижу, привет. Ровно. Прыгай ты на пол. А, элемент такой интересный. Так. Я говорю, ты меня догонишь. На каком-то я запорюсь, по любому ты меня догонишь. Ну, то, что а ты запоришься, я не сомневаюсь. Кто не сомневается, поверь мне. <звук> я не понимаю почему. Потому что здесь криво, <звук> я понял. Я выпутал свою ошибку. Так. Трейлеры проехал. Теперь немножко лайфхака чтобы так правильно Ой, а? или лучше, Нет, не надо. лучше не надо. не надо, ты что? Лучше не надо. А меня уже карма на настигла. А нахуй это делаю, все. Ну ладно. В принципе, играешь в бита или живешь? Эту жизнь. Эй, да, то и то. Тут просто оказывается, ну, ладно, я тебе потом расскажу, когда едешь. Да, блять сосок. Он здесь больше. Больше не нравится. И это финиш. Ааа, я, я, я, я. Ну что ж. Один, один. получается. Ну я предлагаю. Если вы хотите матч реванш, пишите ваши комментарии, требуем да. реванша есть еще две вот, гоночки да. две гоночки от этого же автора тоже изичный автор кстати zb не cz а за данка cz вот данка cz автор вот такой вот делает изи yeah. uh, едем я вижу как ты едешь он красивый да, шелтая болтая, лево, право, лево, право, лево, право. Да, да, да, да, да. Смотри, там на этой черной получается она кривая, если что, если окажется не опять. Ебать, ты сейчас назад уехал. Я уже В смысле, если? Я говорю, я уже испугался. Ой, короче, я ебал. А, тут мост. А, мне мне похуй. не не не не не не да, я, я, я тоже понял, что так хочу типа, можно было с самого начала. Ну, вот подумал, что надо пройти. Ну, взял чёрт нет Нет еще Бери. Товарищ И это. Давай, давай. Финик. Финик. Это челлендж. Один один. Один один. Сука. Ой, я, я вижу твою я, машину. Я просто очень радуюсь, когда я выигрываю. Я тоже вижу у тебя свою машину. Это интересно. Вон то я Там прыгай туда. не сказал, что вот нужно еще попасть. У меня 10 секунд. 10 секунд, блядь. Давай, едь, едь, едь. Быстрее. Два. Два. Хорош. Молодец. Всем спасибо. Всем пока-пока. Всем спасибо. Пока-пока. Как тебе видео? Если понравилось, ставь лайк, пиши комментарий и делай бочку через себя. Всем хорошего вечера, всем пока-пока.